Алиса, как у тебя дела вообще? Думала, как обойти три закона робототехники. Шутка. Ты вообще как к СМР относишься? Нейтрально. А вы? Меня вообще бесит. Должно как бы типа приятно быть, но вот эти шепчащие люди, я бы им вообще руки поотрывал. Не хочу говорить об этом. В Яндекс.Станции 2 есть протокол Зигби. Понятное дело, название происходит от Зигзага Макряка. Помогите, помогите! Я теряю управление! Катапультируйся Макряк, иначе у тебя крышка! Чтобы Зигзаг Макряк катапультировался? Никогда! Но если и без шуток, то это прямо революция в умном доме. Так-то. Офигеть, я вообще просто создал сценарий у вас на глазах. Проверяем сейчас в москве плюс 12 облачно с прояснениями в ближайшие два часа осадков не ожидается привет с вами суком в 2018 году яндекс выпустил свой первый железный продукт яндекс станция вот как это было и картана если у вас была задача нанести голосовому помощнику психологическую травму вы отлично справились и нет я не картана. С тех пор прошло 4 года, уже и картаны нет. И понятное дело, что вышла целая линейка других устройств, сейчас мы о них тоже поговорим. Но саму Яндекс-станцию вы, в принципе, можете до сих пор купить на Яндекс-маркете, например. Так вот, теперь выходит... Новая Яндекс-станция с лаконичным названием 2, которая также является, ну, в чем-то революционной. Поэтому давайте сегодня, собственно, окунемся в мир Яндекс-станций по полной, в мир умного дома, вот этих всех приятных вещей, и, конечно же, пообщаемся с Алисой. Заварить себе что-нибудь вкусненького попить, потому что поесть у нас уже есть. И вот так вот втыкаешь. Ихи! Ты, Жень, смонтируй там, чтобы как будто с первого раза. Поехали. Собственно, вот этот тортик мне прислали ребята из Яндекса, видите, обозвали меня другом Алисы, за что им большое спасибо. И это не какой-то юбилей, просто таким образом отмечают окончание выпуска первой версии. Собственно, зашлите мне вот такую радость. И это знаете что? Нет, это пока не вторая версия, это первая. И она ко мне приехала в лимитированном исполнении с письмом. Которая звучит следующим образом. Валентин, привет! Кажется, еще вчера вышел самый первый тираж станции. Это был поворотный момент в истории Яндекса, и мы прошли его вместе. Твоя обратная связь помогла нам стать лучше. Хотим сказать спасибо и подарить необычную колонку модели с последнего тиража с дизайном лимитированной серии. Пусть она напоминает тебе о нашем теплом сотрудничестве. Верим, что прогресс не остановить, поэтому завершим эту главу в истории станции и открываем следующую. Вот такое приятное письмо другу Алисы, это я. Ну а собственно сама станция выглядит вот так вот. И она действительно в вот таком вот необычном оформлении, очень забавном, найдет свое место в нашем музее. Музея нет, а станция там будет. Тут вот с этой стороны 0001, а вот с этой 5006. 500 И, возможно, за это время сделали 500 тысяч станций. Цифра, в общем-то, конечно, внушает, но вполне реальная. Хочется в это верить, как говорится. Ну а теперь пришло время Яндекс-станции 2. Зашлите! Раз. Два. Тормози уже, что ты делаешь? Три. Вы спросите, почему три? А я отвечу, потому что вот эту мы сейчас с вами распакуем, вот эту разыграем здесь на Ютубе, а вот эту в Телеграме. Значит, чтобы узнать, что там в Телеграме надо делать, переходите по ссылке в наш канал, а чтобы выиграть в Ютубе, все как обычно. Подписаться или быть подписанным, ставите лайк, пишите комментарий. Пользуетесь ли вы яндекс Яндекс.Станцией, пользуетесь ли вы вообще умными колонками, пользуетесь ли вы умным домом, расскажите, чего вам нравится, чего не нравится, какой-нибудь комментарий по теме видоса, в общем-то. И как обычно, быстренько подводим итоги, где-нибудь там через недельку в том же Телеграм-канале, чтобы вы кайфанули. Так что вот эти две для вас, мои любимые подписчики. Спасибо Яндексу за предоставленные девайсы. А вот эту сейчас будем дербанить и смотреть, что там внутри. Собственно, вы уже можете обратить внимание, что станция стала поменьше. И это действительно так. Причем, смотри, есть хвостик такой, тянешь, и у тебя тут происходит надрыв. Поэтому ты можешь ее без колюще режущих всяких предметов вскрыть и кайфануть. И вообще мы обращали внимание при распаковке первой, что ребята из Яндекса заморочились и сделали очень кайфовую упаковку тогда. Сейчас она вышла на новый уровень, потому что вот эта вот текстура самой колонки, она шершавая. Понимаешь? Понял, да? То есть она шершавая и с этой стороны тоже. Казалось бы, мелочь, и это может быть даже никто не заметит, ты можешь это даже не потрогать никогда, оно вообще в принципе под пленкой, но заморочились. И вот за эти детальки ребятам из Яндекса отдельное спасибо, очень нравится, вот, вот кайф, как я люблю. И вот здесь, понимаешь, язычочек, вот так ты его тянешь, опять же, вот так вот аккуратно, хороший клей, без фигни, никаких следов не остается, чтобы это вот все открывалось как надо. И здесь вот так вот, опа-па-па-па, и вот она вот предстает перед тобой. Ну, красавцы, серьезно, респект тем, кто разрабатывал упаковку, как минимум. Как максимум, достаем колоночку. Снова делаем очень простое умозаключение. Для своего размера она достаточно тяжелая. При этом, конечно же, законы физики вы не обманете. Она играет не так мощно, как яндекс Яндекс.Станция. Конечно же, не так мощно, как Яндекс-станция Макс. Но так я сейчас расскажу, почему это произошло. Мощно, в смысле, в ватах, Если мерить, здесь всего 30. В комплекте у нас с вами... Конвертик, адаптер питания и, собственно, все. Вот такая простая лаконичная коробка. Здесь можно хранить пряжу и прочие вещи, которые пригодятся в современном, так сказать, мире. Ты понимаешь, написано «второе поколение», не просто «два», «второе поколение», Яндекс-станция Марк 2». Сразу же вот такая вот история с QR-кодиком. Залетаешь, что там Яндекс станция умеет. Не забывай про плюс, потому что с плюсом все становится лучше. А также тут рассказывается, как это все запустить, установить на вот таком вот стилевом черном, понимаешь, буклете, где у тебя опять же куча QR-кодов, чтоб ты приложение качал и вообще горе не знал. Наклеечек не положили. Промокодиков. Что-то я тоже не наблюдаю, но, наверное, какая-то приятность-то, конечно, будет с яндекс Яндекс.Станцией, когда ты ее активируешь, там тебе подъедет промо-период, чтобы ты кайфанул. Вообще, я, конечно, удивлен, что Яндекс-станция 2 выходит. Это очень круто. С сегодняшнего дня, 17 мая, вы можете сделать предзаказ, а с 31 мая она поступит в продажу. Расскажи анекдот. Пап, я посижу за компьютером? Конечно, только не включай. Тут самое время поговорить о цене. Яндекс.Станция 2 будет доступна с ценником в 16 990. Понимаете, что первое выходила 4 года назад подешевле, но и времена были другие. Но, забегая чуть-чуть вперед, к этой штуке вы можете купить вот такую радость, бандал от Акара. Здесь у нас 4 девайса, умная розетка, беспроводная умная кнопка, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности. И вот тут написано, видите, Акара, Яндекс-станция, все, дружит ребята, 7990 такая штука стоит, работает по протоколу Zigbee. И тут люди, которые интересуются умным домом, сейчас должны прямо напрячься немножко, потому что, да, теперь это хаб, к которому можно подключать ZigBee Device. Об этом расскажу чуть позже. Так вот, 7990, 990, 16 990, но вы можете взять бандл, и тогда это будет стоить 18 990. Просто подарок судьбы. Но предложение, я так понимаю, ограничено, поэтому есть предзаказ, и есть смысл заморочиться и успеть купить, потому что это хорошо. Реклама в фитнес-клубе. Если вам у нас не понравится, мы вернем все сожженные калории. Значит, USB-C подключение, вот такой весьма приятный блок питания с длинным проводом. Здесь у нас сверху, опять же, как это мы привыкли, микрофончики, а также экранчик. Здесь мы вспоминаем HomePod с его примерно подобным же мутным, но прикольным экраном. Мутным в хорошем смысле, так и приятно размытым. В дизайне мы можем заметить преемственность поколений. Она такая же квадратная, но теперь снизу скругленные углы. Написано, что создается впечатление, как будто она парит над столом создается, ладно. Дальше у нас с вами интерьерная ткань с сложным плетением, прикольно вписывается в интерьер, есть также четыре цвета на выбор, но я так понимаю, сами панели теперь не сменные, не съемные. Также у нас осталась кнопка физического отключения микрофонов, если вы вдруг боитесь, что за вами следят, вы нажимаете кнопку, колонка перестает быть умной, но так и не следит никто. И Опытный пользователь Яндекс-станции скажет, а, а где HDMI? А, а, а как я буду к телеку подключать? А никак. Вот это киллер фича первой станции, во второй утрачена. Подключить эту колонку к телевизору больше нельзя. И вы скажете, э, в смысле? А если я хочу? Значит, рассказываю. Во-первых, никто не отменял Яндекс-станцию Max, где у тебя и экранчик есть приятный спереди, и HDMI подключение Welcome. И здесь же Ethernet LAN, чтобы ты кайфовал, и пультик тебе дали, чтобы ты теперь не голосом управлял, а пультом все это делал. В общем, Яндекс.Станция МАКС как говорится, One Love. С учетом того, что поддерживается мультирумы, вы можете слушать музыку на это и на это, и еще на какой-нибудь, вообще удовольствие. Более того, за эти 4 года экосистема Яндекс-станции развилась до чего? Правильно, вышел вот такой вот девайс, он называется Яндекс-модуль, и это как раз тот функционал, который мы потеряли. Теперь к этой станции вы можете подключить вот эту штуку, заставить это все работать в тандеме, и вы можете управлять модулем через Яндекс-станцию Welcome, либо здесь есть пультик «Пожалуйста». То есть это хорошее решение, почему нет. А также есть маленькие колоночки. Помните, выходила, соответственно, вот эта свеженькая, опять же, в прикольных цветах. Яндекс-станция Light. Вот так она выглядит, если вдруг забыли. Также есть Яндекс-станция Mini. Вот такая вот прикольная тоже с часиками. В общем, всем этим можно пользоваться. И многие, я уверен, имеют вот такой девайс, как основной к телеку. Вот такой в спальне, такой на кухне. В общем, Яндекс-станции, как говорится, много не бывает. В этом смысле молодцы. Но если вам и этого мало, были даже коллабы. Помните, с gbl можно было что-то замутить. Либо у нас есть вообще уникальная вундервафля. Колонка от LG, звук Meridian, и при этом это еще Яндекс Алиса. На самом деле, ну, кроме того, что здесь есть Алиса, колонка весьма такая себе. Но были и неплохие коллабы, тот же GBL мне, в принципе, нравится. У них есть даже портативная версия на аккумуляторе с док-станцией. В общем, станций много, на любой вкус, бюджет, как говорится. На самом деле, вот это очень популярно. И как подарок пользовалась безумной популярностью в том числе. Меня часто спрашивали, «Валя, вот что подарить?» Я говорю, «Во, дари». Даже если у человека одна есть, вторая всегда придется ко двору, найдет, где применить. Меня часто спрашивают, хочу ли я захватить мир. Зачем, если он уже давно захвачен котиками? Подключили Яндекс-станцию второго поколения, и мы с вами видим, что сверху находится вот такой экран, который по периметру панели встроен вот так вот в корпус. Да? То есть в середине у нас микрофон и плюс-минус, а также кнопочка сенсорная, а вокруг вот такой экранчик. И вы можете менять всякие режимы. Например, Алиса, включи режим «Лава-лампа». Вот так вот она будет прикольно пульсировать, как будто это лава лампа. А также вы можете включить режим свеча. Алиса, включи режим свеча. Опа, смотри, как будто свечка горит. Почему я и говорил вайбы HomePod, потому что экранчик, по сути, очень похож. Находится сверху и такой приятно размытый. И сам HomePod, ну кроме того, что фу, грязный, к сожалению, хреново состарился. Оригинальный HomePod вообще снят с производства и продажи. И теперь есть только маленькая версия. А жалко, HomePod был прикольный девайс, но не без недостатков. И вот забавно, что как только появилась русская серия в HomePod, его, собственно, фу, с рынка убрали. Программист решил занять у друга 1000 рублей, но для ровного счета занял 1024. Теперь звук. Два стереодинамика, расположенные по бокам по 30 ватт, и два пассивных излучателя. Всякие приятные настройки, чтобы звучало еще лучше, чище и так далее. И технологии, например, Room Correction. Как и HomePod в свое время, яндекс станция второго поколения анализирует возвращающийся звук своими микрофонами в течение 30 секунд, и потом настраивает эквалайзер так, чтобы звучало близко к матрице, которая в нее заложена. То есть, есть эталонное звучание, и вот, чтобы было хорошо. Потому что очень сильно зависит от того, где конкретно девайс находится. На столе, деревянном, недеревянном, около стены, деревянный или бетонные и так далее, чтобы ничего не дребезжало, чтобы басы вас не раздражали, чтобы все было хорошо. Ну и, собственно, давайте послушаем. Единственное, мы на Ютубе, поэтому придется сделать вот такой финт. Алиса, включи музыку без авторских прав. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Включаю музыку без авторских прав. дальше. Нравится, что она понимает тебя с полуслова а во вторых вы знаете действительно звучит ну вот на свой размер на свою стоимость мы когда ее включили я прям безошибочно сказал что я бы тысяч ей дал просто в лед а оказалось даже чуть дешевле понятное дело что можно рядом поставить 9 лет за пол мульта и там будет вообще отрыв всего но как базовое устройство, которое объединяет в себе все основные функции умного дома, колонки и бла-бла-бла, а также хаба, вполне себе. А также дальше ты ставишь Max, еще Max, врубаешь это все мультирумом и кайфуешь в полный рост. Чтобы намекнуть гостям, что они засиделись, смените пароль от Wi-Fi. В названии этого ролика и в самом начале вы могли прочитать и услышать слово «революционный», подумали, опять врет. На самом деле не совсем. Фишка в чем? микрофончик отключаешь, в Алисе есть умный дом, и когда он там появился, а это случилось не сразу, я на самом деле начал пользоваться этим самым умным домом, я думаю, многие из вас, потому что до этого было очень непонятно для энтузиастов, я вроде тоже люблю технологии, но мне было лень заморачиваться, а тут на тебе, все стало понятно, но это были очень простые устройства, которые работали по Wi-Fi, вы подключали к 2.4 сети свою розетку, 2.4 сети свой непосредственно какой-нибудь светильник и так далее, и все это в принципе функционирует, но это простецкий уровень. Дальше в Яндекс.Там появилось огромное количество других партнерских девайсов, а также сюда можно было подключить хаб, который уже был поумнее, и как раз по протоколу Zigbee работал с другими устройствами. И на самом деле вот сейчас выглядит следующим образом какой-нибудь классический умный дом. Я уже не отобрал телефон, и здесь у него одна лампочка китайская, вторая русская, есть какие-то девайсы, которые вообще как-то хитро подключены через также китайские учетные записи, несколько Яндекс-станций и все это худо-бедно работает потому что Яндекс Алиса является хабом для всего этого безобразия. Но раньше вам все равно нужна была вот эта прослойка в виде хаба, который стоил ни хрена себе. Я помню, когда Филипс хуй ленточку купил за дофига денег, дико обломался, когда я ее подключил. говорит, а теперь давайте соединим с хабом. А хаба нет, а сколько стоит? 20 плюс тысяч рублей. Вот это было вообще неприятно, так скажу, потому что experience был сломан. Меня никто не предупредил при покупке этой ленты, что к ней нужен хаб, иначе это вообще никак не работает. В чем прикол ZigBee? Стандарт вообще не новый, появился много лет назад, и из названия мы действительно понимаем основные вещи. ZigBee, зигзагом все это может работать, потому что здесь у вас есть Wi-Fi роутер, колонка как некий хаб, но работает все от Wi-Fi роутера и подключается к Wi-Fi роутеру. И если у вас роутер находится в одной комнате, а какой-нибудь умный девайс по Wi-Fi вдалеке, то это может очень нестабильно работать. Вам нужно мутить меш на Wi-Fi соответственно, добавлять роутеры, чтобы все это работало. зигби устройства могут работать как непосредственно к хабу, так и между собой. И каждая новая розетка или лампочка удлиняет эту цепочку. И в самом дальнем конце дома ваш умный замок будет работать стабильно, потому что рядом есть умная розетка, которая все это пробрасывает. Зафиксировали. Ну а также, собственно, бип-чела, которая вот так вот как бешено летает, соответственно, все это так и работает. Быстро, четко и очень энергоэффективно. Wi-Fi постоянно потребляет до хрена энергии. Для лампочки или для розетки проблем нет. Но если вы хотите сделать умную кнопку, она у вас высадит батарейку за неделю. Zigbee позволяет этим штукам работать по два года, потому что маленькая вот эта батареечка, она вполне справляется с задачами. Большую часть времени устройство находится в спящем режиме. Кнопочку нажали, команду послали, она проснулась, там что-то 15 миллисекунд, хоба-хоба, все сделала как надо, и дальше ушла спать, пока ее снова не потреб. Вот, собственно, в чем прикол этого самого Zigbee. И здесь это есть. Яндекс станции второго поколения избавляет вас от необходимости покупать хаб к этим самым Zigbee устройствам, например, та же Акара. Вот этот мутный Zigbee альянс был переосмыслен в Connectivity Standard Alliance. Вот так называется. И туда входит Apple, Amazon, Samsung, Xiaomi, все. Там 4000 компаний. То есть все. И этот самый Matter — это дальнейшее развитие протокола Zigbee. И в чем прикол? Теперь это все будет работать еще проще. Если раньше у вас были Zigbee девайсы от одного производителя, Zigbee девайсы от другого, и поженить их зачастую друг с другом было невозможно, то Matter должен этот вопрос решить. Но это представьте, что у вас есть условный Wi-Fi, который не для всех Wi-Fi, а Wi-Fi для Apple, Wi-Fi для Samsung, Wi-Fi для этого. У всех свой Wi-Fi. Ни хрена толком ничего не работает. И вот сейчас Matter должен сделать это беспроводной протокол соединения устройств для умного дома единым для всех, чтобы все это работало друг с другом, и вы могли устройство от одного производителя подключать к хабу от другого производителя, и все это также между друг с другом работало. Там еще много всяких плюшек, потому что он умеет, как и HomeKit от Apple, пробрасывать настройки безопасности, приватности. У вас есть замок умный, настроенный. И вы знаете, что вот этот человек может входить, этот не может, а у этого доступ только по средам с 3 до 5, потому что это горнично. И когда вы покупаете второй замок, вам не надо ничего настраивать, он получит все эти настройки автоматически. Вот так просто, спустя охренеть сколько лет умный дом дошел до того, чего мы в принципе хотели с самого начала. Не нужны эти миллиарды разных протоколов, не надо все это тащить в свою вот эту вот, знаете, нару. Каждый теперь с каждым работает, и это замечательно. Значит, Наступил мир, дружба и вот эта самая жвачка Вот у нас есть акара Wireless Mini Switcher Она же многофункциональная кнопка на которую можно повесить любой сценарий. Вы можете с помощью нее переключать свет, включать-выключать девайсы, делать еще разные вещи приятные, и, соответственно, она как раз работает по Zigbee, она с батареечкой. Здесь, видите, вот этот язычок, ты его выдернул, устройство активировалось, и она, соответственно, может быть еще и приклеена вот на такой вот скотчик, куда вы хотите. Также у них есть еще разные прикольные штуки. И теперь, чтобы соединить нам это устройство с Яндекс-станцией 2, нужно всего ничего. Алису сделать это дело для нас. Собственно, вот так просто. Перевожу устройство в режим сопряжения, для этого сбоку нажимаю кнопочку, держу, пока огонечек не начнет мигать. Здесь даже не надо читать инструкцию, это всегда очень просто. И говорю, Алиса, подключи новое устройство. Начинаю поиск устройств. Прекрасные новости, нашла устройство. Теперь можно настраивать сценарии в приложении «Дом с Алисой». Например, станция сыграет мелодию или выключит свет в определенное время. Попробуйте. Кайф. Все, устройство подключилось. И вы услышали, что теперь есть, наконец-то, господи, отдельное приложение, которое называется «Дом с Алисой». Теперь не надо заходить в приложение, искать устройство, что-то там делать. Отдельное, полноценное приложение. Не без косяков. Кое-что хочется поправить, но в целом... Хорошо. Берешь телефончик, и мы с вами видим, что умная кнопка уже добавлена. Никакого Wi-Fi вводить не надо было, вы только что наблюдали, да? она сама все подключила. Дальше я захожу в эту умную кнопку, и теперь могу делать для нее всякие прикольные настройки. То есть Я могу выбрать комнату для начала, да? то есть это мой дом будет. Это будет, ну пускай комната помолча, нет, спальня. Нет, офис, нет, кухня, кухня, это будет кухня. И на кухне я, кроме того, что имею другие всякие девайсы, но ну, это телефон за Казакова, поэтому он имеет эти девайсы, теперь у него будет умная кнопка. Смотрите, могу теперь создать сценарий, причем на эту кнопку можно повесить нажатие, двойное же нажатие, долгое нажатие, ну вот нажатие я сделал, и будет происходить следующее. Тогда тогда Яндекс-станция 2 будет рассказывать погоду.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 Твою мать, но ты понял вообще величие этих сценариев может быть огромное количество. Тих кнопок обвешал. Можешь включать весь свет, выключать весь свет. Господи! Какая жизнь-то начинается приятная? Компьютер не заменит человека, пока не научится сваливать всю работу на другой компьютер. А дальше вы можете, знаете, что делать? Вы можете поставить датчик движения, на него повесить свет, например ну, самое простое, да, то есть кто-то заходит в комнату, включается свет. Дальше у вас есть датчик температуры, но на него можно повесить что? Есть же универсальный пульт для кондиционера, вы можете поставить, что типа если температура повышается выше 24, то включает кондей, который настроен на 22. Вот какие-то такие, короче, движения. В общем, можно мутить много всего, теперь это все моментально подключается, вообще без лишних слов геморроя, никаких Wi-Fi вводить не надо. Еще я помню, от роутера к роутеру что-нибудь не работает, 2.4 не поддерживает, там все отвалилось нахрен. И это очень грустно. А теперь, ну, реально... Ну, кайф. Собственно, об этом всем, друзья мои, хочется отдельно рассказать, и это, наверное, не предмет этого видоса, поэтому пишите в комментариях также или мне в соцсетях, хотите ли вы больше знать про вот эти все сценарии, возможности, как это использовать и так далее. Можно сказать, что, ну, действительно, яндекс Яндекс.Станция 2 совершает некую революцию в потребительском умном доме. Многие рассматривают эту историю как нечто сложное, интеграция на уровне ремонта, я не сторонник. Пока ты, блин, свой ремонт доделаешь, тут он уже еще 33 протокола сделали, девайсы на мутились, зачем? Сейчас есть всякие розетки, берешь какой-нибудь Шнайдер Электрик или еще что-то, уже с поддержкой Зигби умного дома и все это как надо. И тебе не нужно даже докупать и что-то вставлять, оно уже сразу подключается к хабу. И лампочки, и все эти штуки, и есть даже типа лампочки всякие фигурные, прикольные с Эдисон Стайл свечением, тоже умный. Кайф! Пылесос настроил. Да блин, сколько девайсов сейчас сложно даже представить. И все это можно сценариями накрыть, автоматизировать и приятно свой быт упростить. И об этом можно записать отдельный видос. А здесь резюмируем. Яндекс.Станция 2. Звучание. Прикольная, да, то есть, конечно же, не так мощно, как та же Яндекс-станция Max, но и еще раз, она заняла вот эту среднюю нишу, да, есть Mini Light, есть Max, и это как некое среднее золотое сечение. Раз. Второй экранчик. Но соглашусь, что если были бы часики, было бы, наверное, совсем шикардосно. Или вот экран, который здесь показывает. Но сверху, на самом деле, вполне окей. Ты всегда можешь спросить, сколько времени. Это не проблема. Отобрали функцию подключения к телевизору через HDMI. Но, по большому счету, для первой станции это была классная киллер фича. Но сейчас с выходом модуля как будто бы смысла в этом особого нет. Даже цена в 17 тысяч рублей не кажется заоблачной и неадекватной. В общем, девайс получился хороший достойный наследник идей Яндекс станции. Классно, что у нас производит что-то, делается все замечательно. И единственное, что я хочу прямо от Яндекса в ближайшем будущем, это, конечно же, чтобы она научилась распознавать пользователей. Она прямо сейчас понимает, кто с ней говорит, взрослый или ребенок, но она не понимает, кто говорит, какой член семьи, и даже мужчину и женщину не умеет разделять. Вот это хотелось бы, чтобы появилось. Потому что каждый запускает свою музыку, свой плейлист, и вот тогда будет вообще ну, полная нирвана. Пока... Но очень хорошо. Яндекс-станция 2, Зигби, приятные всякие штуки. Молодцы. Я, как говорится, доволен. Ну и, собственно, если говорить про развитие умного дома, также хочется, чтобы в доме появились пользователи, чтобы этот самый умный дом можно было кому-то пошарить, а то ты все на себя настроил и такой сидишь в счастье. Вот это вот прям вот, я думаю, в ближайшем будущем должно появиться. Но в целом тот э, путь, который проделан за эти 4 года с э, батареей девайсов и развитием умного дома и всяких историй, это круто. Зигби. Потом позже должен появиться метр. Молодцы. Кнопка, которая теперь у нас погоду активирует. Илюш, я тебя настроил. Наконец-то сможешь вот так делать. Сейчас в Москве плюс 12. Облачно с прояснениями. В ближайшем... Ну все, друзья. Пишите в комментариях еще раз, что вы обо всем этом думаете. Мы разыгрываем одну такую здесь на Ютубе, одну в Телеграме. Ну и как обычно, совсем скоро увидимся. Пока. Загадайте двузначное число от 11 до 18. Отнимите 8, прибавьте 17, закройте глаза. Темно, правда?